Приветствую вас, с вами снова Алексей Федорцов и в этом видео мы обозреваем кейс по таргетированной рекламе Instagram а, магазина женской одежды больших размеров у нас уже есть отзыв от а, руководительницы этого магазина работают они по всей России средний чек более половиной тысяч рублей иногда это 10 тысяч рублей а, в этом видео мы подведем итоги а, работы с 28 июня по сегодняшнее число сегодня у нас 28 ноября. То есть именно 6 месяцев работы на данный момент. И я озвучу некоторые цифры, которые нам удалось получить во время этой работы. Итак, получилось привлечь 31 213 подписчиков. Всего было получено в сообщении в Директ 9756. Это без учета сообщений в WhatsApp, хотя ссылочка на переписку в WhatsApp в шапке профиля находится. Было получено 1042 комментария, 3426 сохраненных публикаций и 2974 репоста. И средняя стоимость клика при привлечении трафика на профиль. Именно этот способ продвижения мы используем в этом проекте. От 0,7 рублей до 2,5 рублей, в зависимости от э, сезона, от э, продвигаемой продукции, ну и ряда других факторов. Итак, сейчас по традиции предлагаю переместиться на экран монитора, где мы подробно рассмотрим часть из статистики, которую я вам озвучил за последний период, чтобы были объективные данные. Итак, идем смотреть.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 по проекту продвижения женской одежды, магазина женской одежды. Для этого давайте зайдем в рекламный кабинет. Итак, итак, итак, наш рекламный кабинет нашего клиента. Вот он. Надо сказать, что это второй рекламный кабинет, с которым мы работали. Изначально он был в долларах. <coughs> и... Этот рекламный аккаунт мы завели и запустили после того, как первый был временно заблокирован, после того масштабного сбоя, если вы помните, по-моему, это в октябре месяце было. Да, в октябре. Вот. Давайте посмотрим в этом результативность. Можем, конечно, перейти и в тот, но обидовольствовался а только этим. Куда сюда не прыгать. Так, у нас тут ряд компаний, все настроены на трафик, все настроены именно на профиль Инстаграм. Вот, допустим, у нас типичное объявление, которое мы откручиваем в историях и в Reels. Да, вот трафик идет на аккаунт Instagram. Давайте перейдем туда. На этот аккаунт мы идем весь трафик, который у нас есть по проекту, и видите, у нас количество подписчиков 71-105. Параллельно мы отслеживаем естественно, результативность таким образом. Через LiveDune мы смотрим подписчиков, причем не учитываем отписки, то есть смотрим по общей а, массе, которая подписалась в том числе. Ну, давайте посмотрим этот проект. Здесь мы уже увидим историю, подписок за весь срок работы, это с 28 июня 2021 года по вот сегодняшнее число, это нас 3 декабря, сейчас можем посмотреть. Нажимаем применить и смотрим. <кх> В общем, она просто интересно здесь посмотреть общую динамику, а какую конкретику по рекламным кампаниям я вам расскажу чуть попозже. Вот она динамика, если смотреть секундочку, если смотреть за весь срок, то у нас здесь было 38 800 подписчиков, а на данный момент у нас 71 105. И вот здесь мы можем сразу увидеть количество аудитории, которая прирос, это 32215. Я записываю вот этот видео немного позже, поэтому немного позже первой части этого видео, поэтому тут успел еще поднабежать подписчиков. Ну и вот, в принципе, дублирующая динамика, взаимодействие и так далее. Надо сказать, что пост, посты, работа с материалом, работа с клиентами ведется великолепно. Мы еще сделали, э, так как несколько операторов работают э, постоянно на связи, э, и преимущественно нас попросили, чтобы трафик шел в WhatsApp. Я имею в виду, что шапки просто для а нас сделали такой мини-сайт, на котором мы распределяем э, именно по аккаунтам WhatsApp распределяем трафик. Понятное дело, что мы э, трафик на WhatsApp на таковой не ведем пробовали эту стратегию, она после тестов не оправдала себя. И мы занимаемся тем, что отправляем трафик на профиль Инстаграм на подписку, потом уже есть определенное время взаимодействия, когда клиенты становятся, потенциальные клиенты становятся клиентами. Вот, ну, вот одна из наших компаний, которая относительно недавно, 27 ноября, была запущена. Предыдущие компании, вы видите, были запущены. В октябре на этом аккаунте. Вот до этого а, у нас еще аккаунт был Илановский, кстати, второй, да, который долларовый. Сейчас мы его тут не видим, потому что у нас на этом бизнес менеджере доступа к нему нет. А, так же, как и в LiveDunie, мы ведем аналитику а, ежедневную динамику а, в своеобразном отчете по этому проекту. Нет, вот он. Тут фиксируются абсолютно все данные с момента начала проекта. Вот вы можете видеть, что до вчерашнего дня у нас все данные заполнены, ну, по второе число да, еще данные. Если заполнение ежедневных отчетов происходит либо утром, либо вечером. Вот. И вы можете наблюдать, что у нас динамика цены клика вот в таком диапазоне находится. Иногда нам удается достичь вот таких показателей, да, как 0,7 копеек стоимость следа, Не стоимость следа, а стоимость клика. Стоимость мы тут оценивать не можем. Мы тут можем оценивать всего лишь стоимость подписчика. Да, вот динамика у нас тоже есть. И вот хорошие показатели. Вот эта этот, вот этот динамика у нас была на старом аккаунте. После его блокировки, естественно, показатели упали. Потом мы его восстанавливали. Вот опять вернулись. И сейчас вот... В обычном своем в обычном режиме все это работает. В принципе, на этом, думаю, все. Обзор этого кейса можно закончить. Есть, конечно, много нюансов, которые связаны с работой именно с трафиком на профиль Инстаграм. Об этом можно узнать подробно либо у меня на консультации, либо в моем личном обучении. Потому что нюансов здесь очень много по сравнению с, с полными компаниями на конверсию.